Добро пожаловать на мой канал. Со мной женщины и мужчины достигают эффективного взаимопонимания в своей семье, создают свои крепкие семьи, в которых царит взаимопонимание, любовь, взаимолюбовь, забота. И иногда для достижения этого нужно знать просто законы природы, по которым взаимодействовать по которым развиваются женская природа и мужская природа, и как правильно все построить в отношениях, чтобы был действительно мир и лад. Я приглашаю вас на мой канал, если вы ищете решение для вашего взаимопонимания в вашей семье. Если вы хотите выйти замуж, и у вас не получается, Иногда тоже не хватает знания законов природы. И со мной в моих видео вы сможете подчеркнуть громадное количество необходимых моментов законов природы, мудрости, мудрости веков, мудрости ведической культуры. Если вы ищете волшебную таблетку или волшебную палочку, я вам точно могу сказать, что тогда проходите мимо. Сегодня очень много каналов в интернете про волшебные палочки и про волшебные таблетки. Я буду рассказывать про то, что это достаточно трудоемкая работа над своим сознанием. Это идти вверх, шаг за шагом по лестнице по такой лестнице, рядом с которой лифта нет. Только каждый из нас может разобрать в себе свои э, преграды на пути к счастью, к успеху, к успеху в отношениях. И э, сделать это как можно лучше, как можно легче, конечно же, с наставником, с тем, который уже прошел свой путь, решил э, важные задачи в своей жизни – смог реализовать в своей жизни все эти законы природы, применить, использовать. В моей жизни было всякое. И в моей жизни был развод, и измена мужа. И я осталась с дочкой, с кучей проблем, с долгами мужа. То есть я прожила все это, я делала свои ошибки, я танцевала, наверное, на всех граблях, какие только возможны в отношениях, искала ответы на свои вопросы. И мой первый развод был в 1995 году, в те времена не было еще интернета, не было э, хороших учителей, не было тренеров, коучей, астрологов, нумерологов, не было. Всего этого не у кого было узнать, э, как же правильно поступать в таких ситуациях. И я уже с тех пор начала искать вопросы, задавая вопрос, что же я сделала такого, чтобы мой муж ушел к другой женщине. И в конечном итоге, к сегодняшнему дню, конечно же, мне удалось найти все ответы на мои вопросы. И уже э, 6 лет я помогаю в онлайн э, продвигаться женщинам, находить эти ответы на вопросы, веду тренинги веду наставничество, личные сопровождения, веду соцсети. В ВК я больше всего работала, поэтому на Ютубе меня почти не было. Я использовала Ютуб только для видео в закрытом формате. Поэтому в последнее время я уделяю немножко больше внимания и Ютубу. И если вы обращаете внимание на мой канал, то под каждым видео есть все мои соцсети, которые вы любите. Вы можете заходить и тоже смотреть за э, моим продвижением, за моим развитием, за тем, как я изменилась даже внешне, просто работая с головой или с тараканами в голове, да, которых у нас у всех хватает. Хорошо, мои дорогие, приглашаю вас на мой канал, ставьте лайки, э, если вам понравилось, э, показывайте своим подругам мои видео, приглашайте их на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое скоро уже выйдет. И ваши комментарии помогают мне находить темы для следующих видео. То есть благодаря вашим комментариям я уже ориентируюсь, что следующее мне снимать. Обнимаю вас и будьте счастливы. Это самое главное в нашей жизни.